Ребята, всем привет! Сегодня пятый день уже. Жив-здоров. Так что, думаю, все пока нормально. Если я уже выхожу с вами на связь, значит, это уже немножечко радует. Я, как всегда, в одежде. Сплю в одежде, потому что невозможно спать раздетым. Так как каждый час, каждые два-три часа может засвистеть сирена, и все надо бежать в бомбоубежище взрывы были по Черкасам в общем тяжко все сейчас хочу сделать че с вами сейчас буду выходить выходить на улицу прогуляюсь за ситуация в городе прохладно но Вроде бы снега нету. Вода хорошая. Сейчас я буду выходить. Сейчас Виталик выйдет. На машине приедет. Мы встретимся. Походим по городу. Посмотрим, какая сейчас обстановка. Сильно в основном снимать не буду, потому что сейчас каждый, кто снимает, это подозрительно. А еще одна такая нехорошая новость. У нас уже не курсирует автобусы в ближайшие города. У меня там девочка моя с ребенком. Так что я не знаю, как нам увидеться. Я хотел ее забрать сюда, ребят. Но непонятно уже, как вообще добраться. И когда мы с ней увидимся. Везде опасно, страшно. Что вам хотел сказать по этому поводу. Прохладно. Прохладно реально, прохладно. Так, не знаю, как ее забрать. Будем что-то решать. Ну, на танке надо ехать, скорее всего. Это юмор, конечно, но Есть, хочу, знать что. Сырок съест колбасы. Наверное, сирок съем. Ничего готовить не хочу, ребят. Вообще ничего не хочу готовить, да. Как это все уже загрыбало. Башка болит. Продуктов уже нету. Сейчас зайдем в магазин и посмотрим, что на пятый день войны вообще есть или нет. О, ну так, свежо, ребят. Но уже весна, снега у нас нет. В Харькове вроде бы еще снег лежит. Я смотрел. Видите, сколько мусора? Три пакета собирал, сейчас надо это все выкинуть. Движуха есть в городе, сейчас проверим. Виталик стоит. Ну, смотрите, сколько машин. Пока все тихо, люди ходят. Движуха есть. Офи людей. Ну шо ты, братанчик? Как дела? Прячусься по подъеду. Нет. Нет. Нет, вилы еще. Это только я, наверное, прячусь. Вилы? Блин, ну движуха нормальная, а машина очень нормально. Нет, собираются. Территориальная оборона записалась такое количество людей. 100 тысяч человек, да? <соценно> ну, у нас. Всего. Ну, у нас уже <соценно> месту ну, ну, не то что место, не такое количество. Людей много. А сейчас ходим в магазин посмотрим. Пять раз сомалид, пять сомалид. Я там знаю. Завидел, три успехи, типа. три взрыва в Черкасах короче. Он до Москвы где? Блин, как я еще на машине уже поехать Кстати, надо сейчас перезвонить, что там Страчка. Окна ты где? Ты заклеил окна. Дома? дома? Не, у меня скотч у меня. А ты что, заклеил? Нет, я ничего не успел. Мне надо. То надо сейчас скотч зайти купить. Нет, скотч у меня. А, -а, а, блин, а тут очередь, как всегда. Ты будешь это покупать? Сейчас Хлеба. Но все равно в магазинах очередь, я тебе скажи. Люди покупают? Ну, фрукты есть, фрукты есть, вода вроде то. А воды нет. И посмотри, полностью пусто. ребят забрали всю воду, короче. Ну, -то, тоже нету. А -а. Все пустые полки. Блин. Слышишь, воды вообще нет. Ё-моё! круп тоже нету а ты шел здесь тоже пусто ну ты прикинь не сей панику то ч ⁇ в панику я говорю как есть ты прикинь вот ⁇ -мо ⁇ молочное тоже выгребли молочного тоже нету все пусто тоже все пусто Ого. Тебе надо? Да у меня есть, я его даже еще не съел. Ну хоть хлеб есть, это самое главное. Хлеб да, хлеб есть. Может, булочки какие-то, если есть. Вот да ты смотри, здесь вообще все пусто тоже. Ё -мо, -мо, -мо. Охренеть. А как же покупать, жрать? Что хавать? А посмотри, даже собакам-котам разобрали все. И тишек котящих. Которая по 82. Слышишь? Пишут, что это Черкасы, Черкасский район Смело. О, Сирена. Сирена. И этот написал. Смело, район Смело особенно. В Черкасы написали. Парали. Ребят, слышите? Блин, тревога снова. Именно на Смелу. Прям смело, с Скич, ну, написал, написано, это же самый этот Черкасский. моё ребята, вы все слышите тревогу. И вот так вот, блин, а у нас полночь, полночь. -мо, бля. А что ж делать? В подвал надо валить. Блин. Но оставаться нельзя, Ветер. Пошли ко мне, короче, тогда. Подвал. Ну, что а делать? Я машину перегоню. Поехали перегоню, тебе воду. Ко мне поставим? погнали. Да, да, да, да. Короче, пошли, потому что это будет долго. Блин, да что ж такое? Ну или в машине можем посидеть? Слышишь? Кошмар. Пипец. Тут так громко слышно. Женщины бегают. Пипец, блин. Там люди бегут, и посмотри. Это кошмар, бля. Бегут. Ё-моё, там бегу тоже, блин. Ой, слышу, что-то очень такая длинная тревога, затяжная. Mm -hmm. Mm -hmm. Да он туда прям, блин, машину mm -hmm. и стал, наверное. Или mm -hmm. не, ну да, мало ли. Будем в небо смотреть. Женщина побежала. Ждать, Сука, блядь. Когда-то его воздухнет, а? Да я не знаю, урод, блядь. Нельзя так говорить, блядь. Ну, нельзя, ну, но если оно такие ну, есть... Пол мира тварь. уже этого ждет. Пол? Весь. Да, весь. 198 стран против, там вообще все страны. Сука. Желаю, чтобы она сдохла уже, блядь. Нельзя так говорить, грех, но. Ну, ну блять... грех, ну, блин, братан, блин, тут наши семьи, наш дом. Да, он. Весь мир, бля. Он, утоп... он сам утопает. Такая блять. маленькая украинка, блин, а ты посмотри, как мы, блин, одержимся. щипят Да всех не блин. Гос, пацаны, наши, сейчас она выйдет, он, да. Да выйдет. Ребята, сейчас послушаем. Русские солдаты. Это русским солдаты. Все, Ру... кто хотят жить со своими семьями, детьми, а не умирать. Мировое IT-сообщество Анонимус собрало 1 миллиард двести двадцать миллионов сорок три тысячи рублей, чтобы помочь тебе. Мы выкупим твое снаряжение, оружие, предоставим амнистию и любую валюту на счет или в биткоинах. Выходи с белым флагом и скажи миллион. Ты хочешь жить или лежать в чужой земле? Так ты понял? Это по миллиону рублей дают, тот, кто поднимет белый флаг. Ни хрена себе это. Это хакеры сделали. Ну, правильно они, сделали. Они, они, они не... Молодцы. Сейчас Молодцы. же им разрешили в Украине официально Там на время войны работать. Россия же интернет запрещает. Ну, а, они не узнают. Ребята, пока есть возможность такая. Вот смотрите, хакеры все-таки насобирали денег. И сделали вот такое вот предложение каждому сыну русскому, отцу, брату, другу, чтобы он не воевал, не умер на нашей украинской земле, не предлагает вон деньги. Один миллиард чем-то. Вот каждому, я так понимаю, что миллион. Если кто выходит с белым флагом и говорит миллион, выплачивают деньги, оставляют жизнь. Вы представляете, насколько? Блин, я такого Но очень это не видел, будет вой... преследование. Потом? Конечно. А они же анонимно сказали, ну... Они гарантируют полностью все. Да. Не, ну им нельзя возвращаться. Им они они тогда... должны так... другую страну пряту. Ну, наверное, мне наверное, тоже кажется. Да. Ну, представляешь, он возьмет миллион, его уже будут встречать, ну, вот чтобы, за... он... чтобы забрать этот миллион, чтобы его родственников прищемить. Там, там же угу. Там же любят собирать. Все равно его я прищемить. тебе скажу, это очень выгодно. Ну, да, Но нахер да. умереть здесь? Пацаны да, да, молодые, да. умирают по 19 лет, тупо умирают. Умереть... Да, да даже нахер брать этот миллион, просто положи, развернись. Я не хочу убивать, все. Развернулся, да. пошел домой. Смотрим, как там остаточка. Церквушка. Господи, сохрани нас всех. Да я маску даже не буду одевать, потому что она сейчас ей особо и не нужна. Посмотрим, пошли посмотрим, крупы есть. Ё-моё, печенья нет. А, капуста. Здесь же постоянно, понял, капуста была. Пупец, бля. Здесь все. Они а горох есть, смотри. Горох есть. А? Горох, вермишель есть. В принципе. Тут все пусто. Ну хоть горох, можно горох взять? Я взял. А? Возьми себе, если хочешь. Вермишель? Да, там я буду. нет, бля, можно взять. Друзья, поставок, друзья, поставок говорят, больше не будет. этот последний, вообще что есть, это. Мишель, Виталий Виталя взял да, последний забираем. ну мало ли чего он может быть Мало. <laughs> хулиган ты, Виталий. я тебе говорю самый настоящий не хотела. А, я, я. Я не хотела в угол тебя надо поставить О, сколько я набрал все, спасибо закупил вот такие вот два Два чемодана, пакетов просто нету Ты видишь, все раскупили да. не Ну хоть еда одну Да? Да-да Хоть что-то, потому что поставок нету Не везут к нам нифига Дороги перекрыты, везде война А это уже страшно Ребята, так давление поднял Ужасно, что не знаю Таких таблеток нету Против давления, блин, только недавно об этом говорил Отходи ух, ну взял такое, скупил легенькое не знаю, молока надо было обязательно брать, говорят, поставок больше не будет, никто не знает, когда это будет, Ну что все реально печально. Да, Перепелиные яйца обязательно, если есть у вас возможность, пейте хорошо усваивается в организме пшеничная рис взял вермишель взял сладкая взял вот такие вот штуки вот ну, такое Это нечего показывать в общем какую-то такие я еще не ел не пробовал, взял сгущенку, мало ли, взял сыр, ну и все, и еды себе набрал от бивных, дивные капуста, греча. Ребят, снова, вы представляете, а? Снова тревога, да твою мать, блядь! Да сколько же можно прятаться уже. Хорошо хоть телефон зарядили. Бомбят, ребят. Ё-моё, бомбят. Господи. Фу. Фу. Господи, спаси и сохрани, охренее. Ребята, это ужас какой-то, честно. Фу. Бомбят, были взрывы. Господи, мне Иисуса. Дай больше, чтобы было все нормально. Не дай бог ощутить вам то, что ощущаем мы сейчас. Я представляю, как страны прошли. Израиль. Это другие воинственные страны. Что там? Ливия еще была, да? Сирия. Донецк также пережил. Это все. Точно так же. Это очень страшно. Ребят, самое интересное, что здесь лежит грязная туалетная бумага и а, спички. Да, может быть, это все пригодится. Интересно. Здесь какие-то но это не нужно. В принципе, ничего такого больше нет. Сюда, наверное, надо какие-то консервации снести. Чтобы еще это было, возможно, перекусить. Или купить сюда отдельные продукты, поставить. Я еще то дурак не подумал. Еды, воды сюда нанести. Ребята, там тревога пипец. Там именно тревога. Самое интересное, что тут очевидно. Никто не задумывался, что весь мир наблюдает за этой ситуацией в нашей стране весь мир видит, что здесь происходит весь мир поддерживает Украину маленькое государство, маленькую точечку вот такую вот маленькую точечку миллионы людей, миллионы людей наблюдают за этой ситуацией, что у нас в стране миллионы людей поддерживают нашу страну Практически все страны мира объединились и поддерживают нас. Практически все страны мира выходят с флагом нашего государства. Ребята, но это же не просто так. За нас стали все, все самые крупные державы мира. И получается мы маленькие. Маленькая Украиночка среди всего мира. И мы смогли переубедить всех, всех, полностью всех самых лучших, самых, я не знаю, умных, самых великих держав, самых экономических держав, китов таких вот, мы маленькие такие вот, наркоманы, нацисты, бандеровцы, которые держат во власти весь мир. Вот это мы. Как же можно? Как же это у нас получается? Я не знаю, ребята. Вот вам и правда, чтобы вы понимали. Задумайтесь, почему весь мир нас обожает, но настолько не любит одна страна. Почему так? Задумайтесь больше любить и уважать свою страну, этот сплощенный народ, потому что считаю, что мы стали одним целым, стали одной большой нацией. Наша страна, это как описать даже нашу страну, Украину, это как, знаете, как одним словом, если описать мою страну, это наша страна, это когда дети... Засыпает песком вражеские метки, по которым, по которым ориентируется враг. Наша страна это когда цыгане воруют бронетранспортеры врага. Наша страна это когда бомжи предлагают свою помощь территориальным оборонам в помощи поиска бутылок для коктейлей молота. Это и есть наша страна, ребята. Это когда мы все объединяемся. Наша страна, это когда местные гопники забирают БТР врага на районах нашего Киева. Вот что значит наша страна, ребята. Мы одно целое, одно маленькое государство, которое смогло противостоять, как кажется, как считали самой сильной армией мира, видите как, это наша страна, ребята, Я уже не знаю, как вам говорить, это наша страна, я очень гор тем, что я живу в Украине, на самом деле, раньше я так не считал, но сейчас я это понимаю, очень сильно понимаю, Хочу поблагодарить все страны, все страны Евросоюза, все страны мира за то, что вы боретесь за нас, за то, что вы какие-то пикеты, лозунги делаете в своей стране. Это очень заметно и приятно. Ребята, сегодня Израиль, я знаю, 20 тысяч человек вышло, сделали такую акцию протеста за нас. Грузия, вы сделали акции протеста. Петербург в России делает так... Протесты, акции. Я знаю, чем это закончилось. Вас там ломают всех. Президент Медведев сказал, вообще смертную касть вам надо, типа, на, из на измену Родины, я смотрю, да? Вас очень серьезно, но вы все равно стараетесь. Спасибо вам. Спасибо каждой стране Евросоюза. Я знаю, что сейчас десятки стран мира... Дании, там, я не знаю, Литвы, Германии, Грузии, там вы даете своих Англии, своих бойцов, я знаю, добровольческие батальоны едут к нам в большом количестве, даете летальное оружие, это впервые в мире Евросоюз нам дал, спасибо огромное, мы защищаем свое государство. У нас нет выбора, у нас просто нет выбора, когда к нам пришли забирать нашу страну. Пришли убивать наши семьи, наших детей, наших матерей. У нас разрушенная страна, вы поймите это. Я не виню, я не оскорбляю русский народ, российский народ. Не имею права, так как вы ничего не сделали плохого. Виноват ваш э, долбоё президент. Вот и все я не хочу винить больше никого вы знаете что у нас нет выхода нас захватывает и нам приходится защищаться и не держите вины то что нам приходится убивать ваших детей до да, ваших друзей ребят которые даже не знают почему они сюда ехали молодые парни у нас нет выбора, нет выбора в украине так как мы защищаемся ребят мы просто защищаемся на нас напали и хочу еще сказать одно для всех тех, которые до сих пор считают, что нас приехали сюда спасать. Для всех тех, которые еще зомбированы, для, для всех тех, которые оскорбляют оскорбляют меня, мою семью, мой народ, мою нацию. Я вам хочу сказать одно, идите нахер. Просто идите нахер и не будьте на моем канале видео Baby Life. Я не буду даже просить прощения у тех, кого я просто послал. Я послал тех, которые угрожали мне в комментариях, говорили, что моей нации, моей семье, моему народу будут вырезать кишки, как придут сюда в страну, что мы ответим за каждое слово, мы бандеровцы, мы наркоманы, мы ганнибалы, да? Мы едим детей, вы же считаете так, мы режем детей, мы сжигаем младенцев, вот что о нас думают, ваш президент, ребят, не верьте, Будете, будьте умнее, проверяйте информацию, сейчас везде нет правды, как ни на одной стороне, как и на второй, проверяйте информацию, я вас прошу. Тем, кто до сих пор в розовых очках, отписывайтесь от канала. Вам здесь нечего делать. Здесь только те, которые понимают сердцем и душой. Если бы ваш в дом пришли люди и бомбили вас ракетами, что бы вы сказали на них? Вот и ко мне в дом пришли с ракетами. И вы думаете, я с хлебами, солью, встречу их с радостью и с улыбкой. Да я буду ненавидеть их всю свою жизнь». Дети рождаются в подвалах, в метро. Вы представляете, это в генетике уже будет занесено у ребенка. Ребенок родился в войне при таких условиях. Но я скажу одно, что тяжело говорить с глухими, показывать правду слепым и спорить с идиотами. Я, я не буду этого делать, не буду опускаться ниже. У каждого своя правда. И надеюсь. Вы проснетесь те, кто до сих пор думает что нас тут освобождают нам помогают и мы все тут бандеровцы вы когда-нибудь проснетесь и поймете что о чем я говорил я понимаю что мне тяжело говорить с глухими показывать правду слепым и спорить с идиотами я не буду опускаться ниже понимаете этого я надеюсь вы когда-нибудь поймете и проснетесь от этого всего ужаса и поймете о чем я говорил если вы до сих пор думаете что нас здесь освобождают нам помогают то что мы все бандеровцы наркоманы фашисты что мы едим детей не знаю сжигаем людей у каждого свое мнение. Слава Украине!